Давайте посмотрим, где же в системе 1С розница скрыты настройки расчета себестоимости. Итак, раздел «Администрирование», «Запасы и закупки» и вот оно, «Настройка способов учета себестоимости». Что мы здесь можем видеть? Давайте создадим новую настройку, укажем дату начала действия с начала года. И вот сейчас нам предстоит сделать некоторый выбор. Посмотрим, чем нас система порадует, какие есть варианты. Варианта 2. Либо это упрощенный учет, либо средняя взвешенная оценка. Ну, для того, чтобы выбрать, надо осознавать, в чем суть. На самом деле, вот тут чуть ниже довольно исчерпывающее пояснение дано, что упрощенный учет это тогда, когда себестоимость товаров приравнивается к цене последней поставки, ну а средневзвешенная оценка, она рассчитывается по среднему, опять же, из поставок. И тут же есть упоминание о том, что есть техническая возможность принимать себестоимость из управляющей системы. В случае использования системы управления торговлей 11 в качестве управляющей, есть техническая возможность рассчитывать себестоимость именно в управлении торговлей и конечно же это является предпочтительным с точки зрения точности полученного результата но мы сейчас эту возможность рассматривать не будем, мы пойдем по самому простому пути мы с вами э, будем принимать за себестоимость цену последней поставки давайте выберем упрощенный учет записать и закрыть так, ну давайте задумаемся. Мы сейчас выбрали тот режим, при котором себестоимостью считается цена последней поставки. То есть есть повод надеяться на то, что в каком-то отчете мы уже сможем оценить нашу прибыль или наш убыток. Давайте проверим эту теорию и посмотрим, где находится нужный нам отчет. Так, раздел продажи, отчеты по продажам и вот здесь вот, есть отчет оценка валовой прибыли еще раз обращаю ваше внимание на то что это именно оценка поскольку мы здесь не можем а, рассчитывать на точный расчет себестоимости итак давайте позовем отчет посмотрим что нам покажет угу. вид довольно подозрительный а, что же здесь не так на самом деле мы видим, что себестоимость-то у нас не установлена. Ни по одной номенклатурной единице себестоимость не установлена. В чем же тут дело? На самом деле все просто. Мы с вами в момент регистрации поставок имели систему в том состоянии, в котором в ней еще не было настроек расчета себестоимости. А сейчас мы настройки эти изменили. И мы с вами имеем повод надеяться на то, что что при перепроведении документов поставок у нас изменится ситуация с регистрируемой ими информацией. Давайте проверим эту теорию. Найдем наши поставки. Поступление от товаров. У нас единственный документ. Давайте посмотрим, какие движения у нас документ регистрирует в системе сейчас. Мы видим, что всего у нас 4 регистра. Даже не будем вникать в суть а возьмем и документ перепроведем и теперь проанализируем состав движений отлично регистров стало 5 и обращаю ваше мнение обращаю ваше внимание на то что появилась информация по регистру сведений себестоимость номенклатуры и вот здесь вот у нас система как раз зафиксировала себестоимость в соответствии с нашими настройками ну что ж, давайте мы вновь позовем отчет оценка валовой прибыли. Все здорово, вполне ожидаемый результат. Поздравляю вас, мы добились своей цели. Мы можем проанализировать прибыль, рентабельность, эффективность продаж. На самом деле цель достигнута. Ну, тем самым мы с вами Подошли к концу рассмотрения нашего сквозного простого примера учета в системе 1С розница, с чем я вас и поздравляю. И давайте в следующем коротком видео подведем некоторые итоги и проанализируем результаты.